Да, в этом году действительно ожидается много интересных проектов. Многие ожидают, что я сегодня начну все говорить. Но поверьте, это столько много информации, что за сегодняшний вебинар просто невозможно все будет рассказать. Поэтому я разделил на несколько таких тем или подпунктов, то есть на протяжении следующего месяца в неделю раз буду проводить вебинары и потихоньку, потихоньку раскрывать, да, открывать те, именно технологическую сторону, а также маркетинговую сторону, то, что ожидается. То есть у нас будет не один проект. Мы в сообществе за три года привыкли, да, что у нас параллельно всегда несколько проектов. И мы эту традицию не оставляем. То есть мы будем также двигаться в нескольких направлениях. Но намного масштабнее, намного глобальнее, намного у нас за это время, имея большой опыт за плечами уже на протяжении трех лет, что мы работаем, то есть мы сейчас видим, какие глобальные решения мы можем сделать для мира. вот Поэтому следующие проекты, они будут уже более глобальны, где будет задействованы уже а много других стран, да, много за три года мы также увидели, что и в мире блокчейна, блокчейн-технологий произошли много изменений, многие носятся, и из-за этого, конечно, будут, э, как сказать, с ногу, со временем, да, будут много интересных проектов. Вот, сегодня праздничный день, я не хочу сегодня много информации, так сказать, грузить, хочу искренне поздравить каждого из нас. Каждый из нас с этим достижением нам три года и мы шагнули так сказать четвертый год нашего развития вот. если во время вебинара да, кто-то из лидеров захочет или из партнеров захочет выразить буквально в течение одной минуты то пишите мадра пишите мне да, то есть попросите слово или в чат напишите то есть и можете также поздравить. Также я ожидаю от многих сегодня какое-то видеообращение. То есть это будет очень приятно в Телеграме. да, Можете прям сразу записать. Не обязательно подготавливать какой-то опрос а и искренне такое пожелание. Такой маленький флешмоб на сегодняшний день. То есть в течение двух-трех часов можете сделать. Это будет приятно каждому партнеру и каждому из нас. Вот. Сегодня, наверняка, многие также пришли на сегодняшний вебинар узнать о нашем новом блокчейне, который мы уже разрабатываем на протяжении года. И мы именно в разработке добились больших успехов, и мы действительно можем миру представить, да, предъявить, то есть именно технологические решения и новые решения, а также усовершенствование тех технологий, которые уже существуют. вот. Многие хотят знать, когда именно стартанет, когда произойдет свап, когда произойдет именно обновление нашего блокчейна. Есть примерная дата, это 20 числа апреля 2022 года. То есть сегодня 16, 16 говорю, 21 февраля, то есть осталось буквально месяц-полтора, то есть идет уже а, окончательное тестирование, то есть до этого происходили разработки. А, от той начальной тех заданий разработок, что мы поставили задачи год назад, то есть на протяжении разработок мы увидели, что мы можем еще больше, еще лучше сделать. Поэтому а, наши разработчики очень сильно трудились, много что сделали, и о всех этих фишках мы будем постепенно на протяжении вот до 20 апреля потихоньку, потихоньку рассказывать преимущества и обучать. То есть, другими словами, когда вы будете больше понимать о нашей разработке, придет больше понимания понимание именно универсальности да, нашего, нашей технологии. И в чем его преимущество по сравнению с другими блокчейнами, которые предлагает на сегодняшний день рынок? Уже так скольз могу сказать, что могу сказать, то есть основные, так сказать, некоторые такие элементы, которые уже будут отличаться от других блокчейнов, это статичная комиссия. То есть будет статичной комиссией некоторых токенов, будут токены, где будет комиссия в тех токенах, которые были созданы. Например, если вы компания или организация, которая создаете токен на нашем блокчейне, то вы можете отрегулировать, так сказать, чтобы комиссия взималась не в других токенах, а именно в ваших в своих. Например, пример приведем блокчейн Tron или тот же Ethereum. Да? То есть, если вы создаете токены, то вы оплачиваете в эфириуме, на нашем блокчейне вы можете настроить так, чтобы комиссия была в тех токенах, которые вы создали. Или же, допустим, совсем других токенах. На нашем блокчейне вы можете даже настроить, что комиссия будет оплачивать в эфириуме или в биткоинах, или в своих токенах, или вообще, чтобы не было комиссии. То есть вот так, так, такие возможности будут также будут кошельки, где будут семейные, личные кошелек, организации, где будут право доступа, допустим, на один кошелек несколько человек, да, или использование этими средствами с разрешения нескольких людей. То есть это только мелочь, то есть масса, масса новых, новых новшеств, которые еще сегодня нету на рынке, но которые нужны, да, они будут, они уже реализованы на нашем молчании, и мы потихоньку будем об этом рассказывать на протяжении месяца. вот Сегодняшний рынок, сегодняшние технологии, которые мы видим на крипто, крипторынке, криптоиндустрии, основные блокчейны пользуются все равно для спекулятивных целей. да То есть конкретно применения у многих блокчейнов нет. То есть если почитать посмотреть весь, список токенов и блокчейнов, которые сегодня существуют, то только единицы, которые есть конкретные задачи, а еще меньше, которые применяются на практике. Мы внесли в блокчейн все необходимое для повседневных нужд, для решения многих организаций, многих спорных, так сказать, вопросов, которые, а также самый основной, это вопрос с комиссией. То есть сегодня уже есть такие блокчейны, которые объявляет о том, что у них будет низкая комиссия, да, но все время попадается в одну и ту же ловушку в том, что только когда монета растет, то есть комиссия все равно дорожает. И как бы его низко не поставить, то есть в один день он дорожает. То есть на нашем блокчейне все комиссии можно отрегулировать, вернее, то есть изначально да, на тот же веб другие какие-то монеты определенные, статичные сумма в долларом эквиваленте, в долларом эквиваленте. Вот. Комиссия будет составлять центы, да, центы, вот. И оно не будет меняться. Вот такие как бы коротко мелком я сказал, вот я уже не говорю о пропускаемости сети, да, то есть то, что пропускаемость и скорость транзакции будет очень Быстрое, очень хорошее. Вот. Сегодня мы еще тестируем, делаем всякие нагрузки сильные и проверяем, насколько оно может, может так сказать, удовлетворить, на какое количество людей и пользователей именно криптоиндустрии. Могу одно точно сказать, что все те технологии, все те предназначения, те фишки, которые мы применили в блокчейне, оно принесет фурор мирового, мировой да, криптоиндустрии. То есть нас заметят, потому что те решения, которые мы заложили в блокчейне, они будут очень оценены и, и самое главное, практически применяемы практически применяем. Поэтому хочу всех обрадовать. Уже осталось совсем немного до старта нашего блокчейна. Вот. Те партнеры, которые все это время умножали свои вебкоины, райдона, то есть могу вас обрадовать, что в скором времени это принесет очень большие плоды. Поэтому те, кто имеет вебкоины, те, кто имеет райду, храните, храните, держите, потому что это большой кладец, это большие возможности, которые находятся у вас на руках. Вот. Помимо этого, до 20 апреля, до 20, до 25 апреля, то есть до запуска, до запуска блокчейна WebCoin будет также реализовано и запущено несколько проектов. Вот. Об этом я сегодня не буду говорить. Это интрига такая <laughs> для того, чтобы вы на следующий вебинар обязательно пришли, где я буду об этом подробно говорить. Вот. Так как у нас в сообществе есть люди, которые являются криптоэнтузиастами, -энтузи которые которые видят будущее блокчейн-технологии, а также люди, которые, которые хотят за счет заработка на криптовалюте, за счет заработка на наших платформах решить какие-то финансовые вопросы. И поэтому для них, для таких и для большинства, также будет хорошая новость о новых проектах, где можно будет также и... А, а, так сказать, и финансовые вопросы а, решать, да, <смех> То есть, такие проекты тоже будут, и это будет уже объявлено до 20, запущено даже, до 20 апреля, поэтому, смотрите, после 20 апреля будет запущен блокчейн а, в да, с новыми фишками, а, вот, а, вебкоин, Выходит сразу на э, мировую обсуждаемость, потому что те э, технологические решения, которые мы заложили, не пройдет мимо, то есть никто не сможет пройти мимо, а это будет очень сильно обсуждаемо, да, и э, очень большое именно интерес и движение вокруг нашего блокчейна. Но до запуска вебкоина будут еще проекты, приятные новости. Пусть это останется на сегодняшнем пока интригой, да? будет запущено еще несколько проектов, вот. А тех проектов, которые сегодня существуют, которые существуют, хочу сказать, да, то есть по поводу ProfitBot, то есть она будет в ближайшее время остановлено, то есть ProfitBot. 10.90 также будет продолжать работать, Golden Ration, Golden Ride будет продолжать работать, бинар будет продолжать работать, вот, если вы обратили внимание, несмотря на то, что цена на веки Ride очень сильно просели, спустились, несмотря на это, оно стабильно держится, пусть даже маленькая цена, но стабильно держится уже в порядке больше полугода, да, то есть это о чем говорит, о том, что последние полгода те, кто развивает, те, кто развивает бинар, те, кто развивает профит бот, да, получает заработок как и в веках, те, кто развивал века, то, то есть можно сказать хорошо и по сей день имеют заработок. То есть, конечно, за последние полгода мы видели, что многие партнерам стало неинтересно, да, какие-то перемены или когда цена спустилась, то есть те, кто не увидел в этом тоже возможность, а начали заниматься также другими делами, но мы их не осуждаем, не ругаем, это нормально, то есть, и поэтому те, кто продолжал заниматься, то есть у них есть реальный результат. И может быть это хорошо, что э, цена, несмотря что упала, так спустилась, ст, э, зафиксировалась на определенном маленьком коридоре, э, а это значит, что процент звенара э, э, в полном объеме было э, было э, так сказать, ожидаемый заработок было получено. Вот. Что вот. То еще какие новости хочу сказать. Опять же, по всем проектам, подробности тоже это на протяжении этого месяца потихоньку-потихоньку буду на вебинарах, на брифингах говорить. Сегодня, следующий месяц, наверняка спикеров уже не будет. Скорее всего, этот месяц эфир займу я. То есть займу я именно раскладкой. Потихоньку буду раскладывать все вопросы по текущим проектам, а также презентация маркетингов других проектов, а также технологичные стороны нашего нового блокчейна. Также я буду приглашать некоторых разработчиков на эфир, чтобы вместе со мной, так сказать, правильно донесли именно технологичную, технологичную сторону нашего нового блокчейна. Вот! Откройте чат. Давайте сегодня чат пусть открытый будет. Пишите. То есть это не значит, что я на все вопросы сегодня отвечу, но пишите, да. То есть, насколько информация сегодня была полезной, насколько у вас сегодня, так сказать, праздничное настроение, все это можете писать. По поводу АЦЦ будет применяться, хорошо, я на этот вопрос отвечу, это многих беспокоит, АЦЦ будет применяться во всех проектах, как я говорил, то есть в будущем я расскажу каким образом, по поводу ФСТ, ФСТ, так как века 100 мы этот проект остановили, да, все выплаты были сделаны, во время СВАП мы по интересному курсу поменяем автовики, а ФСТ будут сожжены. Потому что ФСТ была предназначена только для работы на века авто Может быть, кого-то сейчас расстроит эта новость, может, кого-то не расстроит. Но на самом деле, те, кто в ВК авто работал, то есть у кого есть, были ФСТ, все мы знаем, да, что э, э, этот проект был очень успешным, и все, кто участвовали, были хорошо вознаграждены. Так, скажите, будет ли ближайшее применение АЦ, про это будет, по АЦЦС, своп а по отношению к обычному веку, какой по пропорции будет проходить, я в ближайшее время об этом расскажу, но оно будет выше, чем один к одному, да, то есть все веки во время своп мы обменяем один к одному, а, а автовеки будет другой курс, то есть намного выше. Смотрите, вот те, кто пишет, да, их единица на самом деле, я потерял деньги, вы не потеряли, пока у вас на руках веки, пока у вас на руках райду или автовеки, вы не потеряли, вы наоборот приобрели, потому что, когда мы запустим новый блокчейн, когда рост курса будет очень большой, вы не то что заработаете, ожидаемо, но даже больше заработаете, чем вы даже не могли ожидать. То есть главное терпение. В любых инвестициях это терпение. Инвестиции это подобно дереву, да, которое нужно посадить, за ним ухаживать, обрезать, то есть поливать, потом какие-то подкормки давать и только через какое-то время, проводное время, он начинает давать первые плоды, но именно большой плод, который ожидаемый нужно нужно очень проложительное время, ожидания, То есть не бывает, чтобы дерево сегодня посадил и завтра уже плоды вырываешь. То есть это всегда инвестиция, всегда время. Поэтому те, кто вас пригласил на инвестиции, те, что платформы, которые предлагали вам инвестиции, это всегда нужно иметь ожидание. То есть и тогда будет вознаграждение. Те, кто у нас с вами уже три года, они все... Все наверняка знают, кто уже с самого начала, что, что ожидание, оно всегда вознаграждается очень большими плодами, даже больше, чем даже ожидали. И у нас есть много примеров, много, много партнеров, которые могут вам на примере своем да, рассказать, и также уже транслировали о том, что именно это ожидание было очень плодомосным, поэтому ожидайте, все будет хорошо. Смотрите, применение RAIDO, по поводу райда хочу рассказать. Вот мы, будут функции на блокчейне веков, где нужно, будет необходимо райду для того, чтобы дальше происходила эмиссия в веках. Но также будут определенные токены, где комиссия будет за RIDO. Вот, То есть RAIDO будет очень необходим. Но единственная эмиссия RAIDO – это... 10.90 и бинар. Поэтому, почему я и сказал, что эти проекты будут продолжать работать, потому что мы не можем эти проекты остановить, потому что тогда не произойдет эмиссия RIDO. вот, Поэтому те, кто развивает бинар, развивайте, продолжайте развивать. Те, кто копит Райдо, храните как Потому что когда большое количество людей начнут искать райду для оплата комиссии определенных токенов или для, для определенных а, проектов, то есть тогда они будут искать именно у вас. Будет ли старый век переводится новый? Будет, да. Будет переведено. Так, да, хорошо. Все, давайте вопросами, я говорю, как я уже сказал, то есть в ближайшем месте очень много будет брифингов и на все эти вопросы я буду потихоньку, -потихоньку раскрывать, что будет происходить. Вот У нас было такое временной такой затишье, да, кто-то сказал, что это какой-то информационный вакуум, то есть но ну, не было никакой информационной вакуум, потому что я еще летом да, сказал, что я занимаюсь разработкой, меня сейчас не трогайте, и мы занимались именно разработкой. Сейчас мы уже закончили работу, поэтому сейчас на этапе тестирования я уже освободился, так сказать, поэтому э, следующий, э, следующий месяц буду проводить э, брифинги. Смотрите, как я уже сказал, что есть у нас партнеры, которые хотят поздравить, да, но смотрите, есть реклама, долго не затягивайте, но содержительно, так сказать, поздравьте. Есть у нас партнеры, которые хотят поздравить, поэтому мы дадим сейчас слово. Вот, я уверен, что всем будет приятно послушать пожелания и поздравления всего сообщества. Отключаясь. добрый вечер друзья меня слышно я надеюсь там в чате можно А, отлично десяточку вижу все спасибо спасибо друзья сегодня у нас очень важный момент очень важный этап в нашей жизни у нас сегодня три года и сегодня еще один очень важный для нас момент. Мы наконец-то увидели Искандера э, живым, здоровым и радующимся жизни. Вот самое главное это. Друзья, я э, поздравляю вас э, с нашим большим-большим праздником. Поздравляю тех, кто э, верил в наше сообщество. Э, несмотря на то, что творилось порой в чатах, э, несмотря на так сказать унылые действия некоторых из партнеров которые где-то там ушли уже и нет никого у нас здесь вот. я очень рад что мы дожили до такого момента что мы сплотились в этот момент вот, в сложный момент пока ждали работы над новым блокчейном и мы стали командой Вот для этого понадобилось может быть, для кого-то три года, для кого-то, наверное, меньше. Мне, например, чтобы почувствовать, что здесь есть команда, достаточно было совсем немножко времени, вот, но сейчас, сейчас уже, в принципе, я понимаю, что тот кусочек жизни, который я прожил с компанией, он прошел, не зря, он прошел очень здорово, насыщенно, вот, и Моя вера в то, что у нас будет все хорошо, она никогда не покидала. Так же, как у многих партнеров. Я очень рад за это. Я очень рад, что мы по сравнению с другими многими компаниями, которые в этот момент разрушили, что мы выдержали вот эти вот сложные моменты перестройки в нашей компании. Вот. Я вас с этим и поздравляю. Спасибо вам, команда, за то, что вы верили за то, что вы работали. Я, наверное, передам слово кому-то дальше. Так, буквально минуту технические а, а, неполадки у спикеров, но сейчас будет не расходиться. Мы еще продолжаем. Так, Модераторы, чат откройте, пока партнеры готовят... Мы можем, Всем чтобы партёры, говорить, другие партнеры могли можем... писать, поправлять так же дальше. Искандер, приветствую. Как меня слышно? Отлично, десяточка. Друзья, хочу всех нас поздравить с тем, что мы достигли такого рубежа, как три года. Большое спасибо Искандеру, что он собрал нас всех вокруг своей идеи. спасибо тем кто поддержал эту идею кто пережил вот эти вот тяжелые времена когда все говорили что все века скам не побоюсь этого плохого слова когда мы были на форуме в москве блокчейн лайф осенью люди видя нас говорили о это века они же скам как скам они работают и поэтому я хочу поздравить каждого, кто сегодня находится в нашем комьюнити, каждый, кто его продвигает, каждый, кто верит в идею Искандера Хасанова и каждый, кто просто идет за Искандером. На самом деле, я рад, что почти два года назад я узнал о нашем комьюнити, до этого я, как и многие, наверное, ходил по хайпам, не понимая этого. И когда мы попали века меня в принципе тоже позвали как в хайп а, заработать деньги но когда наши наставники отсюда ушли и мы с юлей мир начали разбираться и мы поняли что мы находимся там где надо а, я хочу пожелать каждому вот в этот день а, искандер сегодня нам сказал что а, после 20 апреля будет а, старт блокчейн вот а, от сегодняшнего дня до 20 апреля вот это все то время Которые у вас есть, чтобы по хорошей цене нарастить свои активы Искандер нам всегда дает подсказки Что и как нам делать Нам надо просто слышать и делать Искандер это наш капитан И его цель, чтобы наш лайнер плыл Поэтому я всем желаю всего самого хорошего Каждому на рынке как можно больше активов чтобы когда вот это вот произойдет наша э, мировая слава чтобы никто не кусал локти не говорил блин но ну мне же говорили давайте буду передавать слово э, другому спикеру потому что я сейчас если начну ну буду говорить долго искандер вам огромнейшее человеческое спасибо за то что вы три э, года назад вы поделились э, с первыми партнерами Э, своей идеи и благодаря э, хайпу, вот этому всему эта идея дошла э, и до меня в том числе но э, я не раз говорил и еще раз скажу два года мы э, превращались в количество и последний год мы из количества превращались в качество и на сегодняшний день наша комьюнити у нас очень мощный костяк и неважно кто бы что говорил, э, у нас мощный костяк и как бы нас уже не сломать. Вот так вот проще скажу. Да. да. Такие слова, Алексей, да, действительно Слово. так ты прав. То есть мы перешли от количества к качеству. И это очень хорошо, потому что именно на качестве строится твердый фундамент, да любого Александр, здания. Любого Спасибо, здания, Алексею, также за... Алексей, также за доверие за сотрудничество. Дорогие друзья, всем доброго вечера. Всем большой привет. Я так с не очень хорошим светом, но все равно ночью врываюсь в этот эфир. И для меня большая честь сегодня. Не планировал абсолютно. Сейчас я даже побежал рубашку отдел, потому что такой праздник, как-то стыдно без тортика без шампанского искандер дорогой наш искандер мы очень рады тебя видеть сегодня прежде всего эти все поздравления тебе и на самом деле очень приятно быть причастным но ну, вот к этому детищу да то есть у кого-то больше эта причастность у кого-то меньше но тем не менее чувствуется команда чувствуется костяк действительно да как сказал предыдущий спикер и уже просто каким-то там негативчиком в чате хорошего летчика не сбить, да? поэтому мы все держимся хорошо и я очень хорошо помню направленность или вектор движения, когда есть такое правило в бизнесе, да? то есть хочешь заработать денег, найди проблему и реши ее, я абсолютно точно уверен и знаю, что ты и команда разработчиков взяли этот принцип и применили вот в этом новом блокчейне, и это самое главное, что вообще может быть в этой индустрии, да, когда криптовалюты используются в основном как спекулятивный актив и не приносят реальной пользы. И для меня было большим удивлением, почему так огромное количество криптоэнтузиастов, видя вот эти вот иксы, бешеные, да, то есть теряют вообще смысл зачем они сюда пришли и что они вообще хотели здесь сделать. Я исключительно верю в то, что компании Веко с новым блокчейном, если надо будет, пускай будет еще один новый блокчейн, но это удастся реализовать и показать, что это реально ценно, как инструмент, который приведет к улучшению жизни большого количества людей. И я хотел бы поблагодарить всех, кто присутствует сегодня на вебинаре. Сегодня прям... У нас аншлаг, да, то есть на танцполе нет свободных мест, <laughs> и это реально очень радует. Я всех вас благодарю за то, что вы пришли, за то, что вы здесь, за то, что вы с нами, за то, что вы вместе будете идти дальше. Поздравляю всех с днем рождения, желаю, чтобы наш ребеночек рос, креп, учился ходить, разговаривать, а потом сам себя и презентовать, да, чтобы нам даже брифингов проводить не пришлось, чтобы слух летел по всей земле, чтобы нас ретвитил постоянно Илон Маск, Байден, сам э, там Путин, Зеленский все вместе взятые, да, чтобы э, показывали миру, что это реально серьезная движуха. И с вашего позволения я хотел бы передать слово для поздравления Вольфу Андрея. Давайте насыпим ему аплодисментов. Еще раз всех с днем рождения. В УРА! Против... Не закрывайте, пожалуйста, нас Сегодня у нас открытый. У нас открытый. Ой, Николай, за поздравления. Теплые слова. Действительно, о нас все услышат, о нас все узнают. И даже мировые личности будут постить и говорить о наших технологиях. Ура! Ура! Многие пишут, ура! Так, Андрей. Так, всем привет. Меня видно, слышно? Хорошо? Отлично. Ну, тут очень много было сказано. Я рад всех приветствовать в такой прекрасный день. Хочу прежде всего также поздравить Искандера с этим юбилеем, можно сказать, да? Хотя говорят, юбилей этот 5 лет, но тем не менее три года это тоже хорошая дата. Хотя в рамках ребенка, ну, допустим, человеческих, это там ребенок еще, да? То есть у нас все впереди. Вот, когда нам будет 20-30 лет, тогда мы будем юбилей отмечать. Вот, также хочу поздравить всех партнеров, все комьюнити нашего сообщества своих партнеров и вообще всех, кто принимает участие в развитии сообщества. И пожелать стремительного роста, стремительного развития. Так как я уже сегодня сделал ролик небольшой, да, вот, и мне там самому мысль понравилась, что сообщество века изменило уже тысячи жизней. И у меня уверенность на 100%, что сообщество века изменит миллионы жизней. Вот когда это произойдет, тогда мы будем самыми крутыми, и о нас будет говорить весь мир. Поэтому я еще раз хочу поздравить всех партнеров, всех лидеров, всех будущих лидеров и Искандера Шамилевича с таким прекрасным днем и пожелать всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо, Андрей. Да, но мы поздравляем не только меня да мы поздравляем все сообщество потому что это заслуга каждого каждого партнера каждого участника сообщества вот спасибо за теплые слова и за поздравления каждого из вас продолжайте сегодня поздравлять других партнеров в чатах вот хочу в заключении мы уже будем сейчас закругляться вот и как я уже сказал в ближайшее время будет очень много информации, сегодня я не хотел много мешать информационную и сегодняшний такой, так сказать, день праздничный, сегодня празднуйте а завтра мы начнем работать А вот на протяжении следующих месяц-два будем проводить частые брифинги, будем рассказывать о новых проектах и о возможности блокчейна. Когда вы полностью, и вот хотелось бы, знаете, вот, хотелось бы, чтобы на брифинге, вот как сегодня приходили вот столько же людей, то есть, возможно, будет расширять комнату, то есть, приглашать своих партнеров на брифинге для того, чтобы мы больше понимали о тех технологиях, которые мы заложили в блокчейне. Чем больше будет понимание, тем больше вы будете понимать, насколько, насколько технологии необходимы миру, как и повседневное использование, так и для решения тех вопросов, задач, которые на сегодняшний день еще компании да, ведущие компании, именно по блокчейну еще не решили, и мы на эти задачи э, э, есть у нас для решения этих задач, которые не решалось. То есть, вот. И чем больше будете посещать э, брифинги, э, вебинары, тем больше будет понимание, тем больше уверенность в том, что мы делаем, и в том, почему оно будет развиваться на мир и как Андрей сказал будет и миллионы и десятки миллионов партнеров пользующих нашими блокчейнами вот все передовые технологии которые на сегодняшний день есть все это уже будет в блокчейне то что на сегодняшний день есть и будет то что еще нету вот поэтому что в заключение хочу сказать? Вы все молодцы, да? развиваем сообщество, вот дальше держим фокус на, на подготовку партнеров к переходу к новому блокчейну, к новым технологиям и развитию. Вот наверняка на следующем брифинге у вас есть еще много вопросов по текущим проектам, которые непонятно. и в следующих брифингах вы обязательно получите ответы. А сейчас я хочу всем пожелать хорошего вечера, праздничного вечера, как я уже сказал в чатах, поздравлять своих партнеров, тех, кто не в чате, в личку напишите поздравления, да, напомнить тех, кто забыл, что сегодня день рождения компании, напомните. вот Всем хорошего вечера, успехов вот, и мира, каждый дом, каждого участника нашего сообщества. Пока.